Всем привет! Меня зовут Иван Зима и в этом видео мы снова поговорим о работе. Поговорим о поиске, о поиске работы где и как искать работу, если у вас есть виза и вы уже находитесь в стране. В данном видео я хочу помочь украинцам, которые бежали от войны в Англию, так как я сам родом из Харькова и знаю и понимаю, в какой ситуации сейчас оказались наши многие соотечественники. Но хочу заметить, что я рассказываю про поиск работы на рабочие специальности для тех, кто не владеет английским или чей языковой запас ограничен парой фраз, которые ставились в памяти со школьных времен. Это работы на стройке, фабриках, заводах. Заводы, уборка, фермы, ну и тому подобное. Всякая неквалифицированная работа. Устроиться в офис или на другую, более престижную, хотя часто не более высокооплачиваемую работу, будет сложнее. И это совсем другие требования и условия. Про поиск работы в офисе и административных позиций могу рассказать отдельным видео про опыт моей жены, если будет такой запрос. Если вам интересно, пишите об этом в комментариях, и мы, возможно, сделаем видео. Итак. Лично я все свои работы находил в Фейсбуке. Проще всего и быстрее найти именно простые рабочие позиции здесь, через данную соцсеть. Заходите на Фейсбук, в раздел группы, пишите на английском языке пример, в там и добавляйте название города, где вы находитесь, вступайте во всевозможные группы, связанные с поиском работы. Таких групп будет много. Но если, конечно, вы живете и хотите найти работу не в глухой деревне, там это вам вряд ли поможет. И дальше читайте, смотрите варианты и отвлекайтесь Пишите комментарии под постами или пишите авторам постов в личное сообщение. На этом можно было бы закончить мою инструкцию. Но это было бы слишком короткое видео, поэтому расскажу и про другие варианты. Там есть что послушать. Пробельчик, выдохнули. Поехали. Практически во всех больших городах есть группы в фейсбуке от украинских комьюнити или русскоговорящих. Если у вас нет фобии на русский язык и глаз не начинает дергаться, когда вы слышите русскую речь. И это не обязательно будут именно россияне. Я как раз в своем городе первую работу нашел в группе для русскоговорящих. Мне помогла украинка, которая уже очень давно живет в Англии. Она помогла мне устроиться на помидорную фабрику, где сама когда-то давно работала. За что и большое спасибо. Если вы смотрите мой канал впервые, то у меня есть более подробное видео про мой опыт работы на четырех разных работах через агентство и напрямую. Так что переходите, смотрите. Есть еще такой вариант. Поскольку я не знаю английский язык, я сперва написал краткое описание о себе. Сколько лет, что без знания языка, ищу работу и какие варианты работы я ищу. И отправил по всем группам, которые нашел. Вот так я себя и рекламировал. После размещения сообщения о себе, мне начали отвечать. Так, в своем городе я нашел два агентства с русскоговорящими менеджерами. В основном это были латышки. И меня пригласили в агентство заполнить анкеты. И сразу предложили некоторые варианты, которые у них были на тот момент. Также через Facebook можно найти подработку. Короче, в Европе и Англии Facebook рулит. Покупка и продажа машин, вещей, аренда недвижимости, поиск работы, все что угодно. Заходим в Facebook, как говорится, найдется все. И кстати, еще пару важных моментов. Если группа с большим количеством подписчиков и публикаций там часто появляются, то срок жизни вашего поста будет небольшим и нужно будет хотя бы раз в день его повторно опубликовать. Частота будет зависеть от масштаба группы. Тем, кто не активный пользователь Фейсбука и там у него никакой информации нет, а только котик какой-то там стоит, заполните нормальную свою страничку. Не нужно сидеть там целый день, но добавьте город проживания, какую-то специализацию, хотя бы несколько нормальных фото какие-нибудь там приколы и пьянки и застолья чтобы было немного понятно что вы за человек локалы местные жители часто удивляются когда видят неживую страницу в фейсбуке ну сами подумайте вы бы предложили какому-нибудь непонятному чуваку там с котиком на аватарке работу ну я думаю вряд ли Фух. Также я попробовал искать работу через разные сайты поиска работы. В моем случае это оказалось не Потратил кучу времени, заполнял разные анкеты, оставлял отклики, но толку никакого не было. А если и был, то мне звонили и пытались со мной разговаривать на английском языке. Ну и, соответственно, я ничего не понимал, что они мне там рассказывают, и ложил трубку. Так и поговорили, называется. А в Фейсбуке хотя бы можно переписываться с помощью Google-переводчика. Хотя, честно, Google-переводчик это еще то говно. Если не принципиально нет отрицания, то Яндекс-переводчик работает гораздо лучше. И в нем даже есть офлайн-режим. То есть он может работать без интернета. Ну а когда немного поживете в стране, познакомитесь с людьми, то желательно делать это активно с самого первого дня прибытия и по любой возможности. Самый лучший поиск работы ⁇ это по сарафанному радио, или как сейчас модно говорить, нетворкинг. Так и в нашей стране спрашиваешь у знакомых, кто где работает, у коллег, об их родственниках, знакомых, кто как, что, сколько платят, какие отзывы работают и так далее, и просишь их помочь с трудоустройством. Вот и все. Часто, особенно в больших компаниях здесь есть для этого даже свои системные мотивации. И тут выигрыши будут и вы трудоустроитесь, а ваш друг после прохождения вам апробационного такого периода получит свою премию, даже неплохую может быть. Еще один вариант это поиск работы через Telegram. Но это чаще для поиска работы в Лондоне и крупных городах. Много разных телеграм-каналов по поиску работы в Лондоне. Там очень много предложений для рабочих специальностей. Также в Лондоне очень легко найти работу, подработку неофициально. Если по каким-либо причинам вы не можете оформиться полноценно. Или хотите получать бенефиты и подрабатывать неофициально. Я вам этого не говорю. Лондон это вообще отдельное государство. Как говорится, Лондон не Англия. Все-таки это одна из мировых столиц. И в этом городе своя специфика, свой сумасшедший темпоритм, расстояние, уровень жизни и цен. Там очень много людей разных национальностей. Много, кстати, Кидалова. Наш брат тоже там активно с этим делом промышлять так что не расслабляйтесь если вам говорят на родном и понятном для вас языке очень много работы и очень дорогое жилье очень много предложений по уборке стройки и разным подработкам прям в поиске в телеграме вбивайте по-разному на русском на украинском на английских языках и найдете много каналов, может даже на польском еще вариант поиска работы через общение и встречи с комьюнити сейчас практически в каждом городе есть украинские комьюнити волонтеры которые помогают всем чем могут Часто проходят какие-то встречи, и на одной из таких встреч моей жене, кстати, предложили работу. Вот так вот сразу и она и устроилась. Так что по приезду в страну обязательно узнавайте, какие есть местные, украинские и не только сообщества. И общайтесь, и просите помощи, и вам обязательно помогут. Может, друг, даже не быть украинских, но точно будут другие. Может быть, польские литовские, латышские и так далее, где часто можно найти русскоговорящих людей, которые живут в Англии уже достаточно давно и могут вам помочь и подсказать. Часто такие организации могут помогать комплексно. Организовывать разговорные клубы, курсы английского, проводить бесплатные завтраки, выдавать продукты бесплатно, это фудбанк такая есть понятие здесь. Там могут чем-то помочь, что-то подсказать и по работе, скорее всего. Возможно даже пойти в такие организации поработать волонтером. Даже какое-то небольшое время и это уже будет Будет вашим первым опытом работы в Англии, который можно будет включить в ваше резюме ну, на будущее. Ну и конечно же можно идти в агентство и не отправлять им резюме, если оно у вас есть, а именно идти туда ножками и проходить регистрацию. Только тем, кто зарегистрирован с агентством, они могут предложить варианты работы. В общем, найти простую работу вообще несложно. В Англии большая нехватка рабочих рук. Людей не хватает практически везде. Вот. Ответ на ваш вопрос, как лучше искать работу самому или через агентство, какие отличия, смотрите мой предыдущий ролик, отдельный специально про эту тему. Пожалуй, на этом все. Если вам была полезна информация из этого ролика, ставьте лайки и обязательно напишите что-то в комментариях. Даже не обязательно меня хвалить, хотя желательно. Объективная критика по делу тоже поможет понять, куда двигаться дальше и на какие темы снимать ролики. Так алгоритмы Ютуба продвинут ролик, его посмотрят больше людей. И мы с вами вместе поможем людям, которые не знают, как им найти работу. На этом все. Пока. И зима настала.